Здравствуйте! В этом небольшом видео я расскажу вам о компании Faberlic. Мы рассмотрим, какие продукты есть у компании, и узнаем, почему же они так популярны. Также мы поговорим о том, как можно наполнить свою жизнь новыми возможностями, сотрудничая с Faberlic. Фаберлик. Фаберлик – единственная российская компания, которая на протяжении 14 лет входит в топ-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира. Мы наблюдаем феноменальный рост, и одна из причин такого невероятного успеха это продукты компании. Широкий ассортимент при демократичных ценах это главный принцип компании. В каталогах вы найдете все необходимое: от косметики до одежды, от аксессуаров до товаров для дома. Фаберлик выгодно отличается своей активностью в области научных исследований. Результаты этих исследований воплощаются в инновационных продуктах. Фаберлик исповедует исключительно научный подход к рецептурам и производству своих продуктов, используя ингредиенты высочайшего качества. Производство Фаберлик основано на европейских стандартах, оснащено самым передовым и экологичным оборудованием. Мощный финансовый рост не остался без внимания. «Фаберлик» получила огромное количество призов в различных номинациях. Благотворительность очень важна. «Фаберлик» уверен, что сильный должен быть опорой. Поэтому компания поддерживает целый ряд социальных программ. Faberlic – это международная компания прямых продаж с успешной историей развития длиной в 20 лет. Ежедневно 25 миллионов человек с удовольствием пользуются продукцией нашей компании. «Фаберлик» — одна из крупнейших косметических компаний в СНГ, член Ассоциации прямых продаж. Залог нашего успеха — постоянные исследования в собственном центре научных разработок, на базе которых мы создаем инновационные косметические средства. На протяжении 20 лет компания «Фаберлик» демонстрирует стабильный рост и развитие в международном масштабе и не собирается останавливаться на достигнутом. Будьте среди лучших уже сейчас. Присоединяйтесь! Фаберлик. Меняешься ты, меняется мир. А теперь давайте рассмотрим, какие возможности открывает сотрудничество с компанией. Фаберлик – это международный интернет-магазин. Вы знаете огромное количество похожих примеров – Ламода, Озон, eBay. Мы можем перечислять их очень долго, ведь сейчас все стараются продавать через интернет. Чем же тогда отличается Фаберлик? Компания не тратит деньги на холодную рекламу, такую как радио, телевидение, баннеры. Вместо этого миллионы тратятся на социальные продажи, а именно на тех людей, которые используют продукт и делятся им с другими. Бывало ли с вами так, что вам понравился фильм, и вы захотели поделиться впечатлениями со своими друзьями и знакомыми? Когда вы являетесь дистрибьютором Faberlic, вы также делитесь опытом полученным от продуктов, словно рассказываете о том невероятном фильме. Это мы называем социальные продажи. Часто прежде чем купить что-либо, люди интересуются чужим мнением. Именно здесь находится причина эффективности социальных продаж. Когда вам вправду нравится продукт, остальные непременно заметят ваш восторг и захотят узнать об этом подробнее вам не нужно продавать. Когда дело касается социальных продаж, будьте естественны и получайте удовольствие. Просто делитесь опытом, и люди к вам потянутся. Каждый человек, вне зависимости от своего образования, возраста и социального положения, может достичь в Фаберлик любых целей. Получить дополнительный заработок, стать финансово независимым и воплотить свои мечты.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 Тебе нравится эта идея – получать деньги за рекомендации? Faberlic предлагает зарабатывать деньги именно таким способом. Компания выплачивает тебе комиссионные от твоих покупок, от покупок твоих друзей и от покупок знакомых твоих друзей. И так до бесконечности. Так создается групповой товарооборот, с которого ты будешь получать от 3 до 23% вознаграждения? Чем больше товарооборот, тем больше выплаты. Заметь, эта система работает для каждого участника этой группы. Что надо делать? Пользоваться продукцией Faberlic Рассказывать людям о возможностях компании, получать деньги. Почему мы пользуемся продукцией Faberlic Можешь ли ты рекомендовать то, что не пробовал сам? Вот и ответ на этот вопрос. Фоберлик подойдет каждому. Здесь товары повседневного спроса, на любой кошелек, для всех возрастов, для каждого члена семьи. Каждый найдет то, что ему нравится. Сколько человек тебе надо в команду для успеха? Пригласи двух друзей, которым нужны качественные товары повседневного спроса и которым нужны деньги. Это просто. Каждый приглашает еще двух. Твоя команда растет в геометрической прогрессии. Заметь, за это время ты пригласил лично всего лишь шесть человек. И вот в твоей команде 60 человек. Каждый покупает для своей семьи продукцию «Фаберлик» на 50 баллов. Товарооборот команды – 3000 баллов. Ты Директор! Твой доход 500 долларов в месяц плюс 900 долларов. Премия за статус! Помоги двум друзьям стать Директорами и ты Серебряный Директор! Твой доход 900 долларов в месяц плюс 1800 долларов. Премия за статус! В твоей команде три Директора? Ты Золотой Директор! Твой доход 1500 долларов в месяц плюс 2700 долларов. Премия за статус. Плюс путешествие в подарок! И это только начало. Продолжай действовать, помогай людям становиться успешными и увеличивай свой доход. Получай объемную скидку от 3 до 23% за работу, бонусы за быстрый старт, квалификационные бонусы за новые звания, директорские бонусы, бонусы стабильности, бонусы развития, бонусы материнства и бесплатные путешествия. Выплаты через банк через каждые три недели. Приглашай в свою команду людей из разных стран и городов. Можно работать через интернет, не выходя из дома в удобное время. Только представьте, как Faberlic может изменить вашу жизнь. Возможности и потенциал для заработка есть всегда. Теперь выбор только за вами. Вероятно, Фаберлик – это ответ на вопросы, которые вы давно искали. Сегодня все больше людей понимает, что нужно освободиться от ограничений, и начать свой собственный бизнес. Но у многих нет идей, финансовых средств, опыта. Вспомните, что изменилось за последние несколько лет и что может случиться в будущем, если не начать сейчас. При первом просмотре, возможно, вам будет не все понятно. Не торопитесь, пересмотрите данное видео. Изучите подробнее эту возможность и для получения дополнительной информации свяжитесь с тем человеком, который дал вам эту презентацию. Вероятно, это предложение для вас шанс. Используйте его. Ведь любое великое путешествие начинается с первого шага.